Всем доброго времени суток, друзья. Меня зовут Валерий. Это рубрика ретроигры. Продолжаем мы с вами проходить супер Барью, -эм Барью, да, Марио Брос, Третий Мир и ставим лайк. Погнали. Итак, э -э третий мир, третий мир. Окей. Здесь, смотрите, уже ночь, уже ночь. <coughs> я уже сдох. Отлично, просто шикарно. Конец игры. Game over. <coughs> Окей. Э -э помним, да, я пользуюсь сейф-стетом, потому что... Ну, ну, ну, потому что. Потому что так надо. <coughs> потому что так задумано. Отлично. Жиза. Жиза. Грибочек. Жизу и грибочек вы взяли. Так, можно выйти, штуки сесть, нет. В таких вот штуках, по-моему, были какие-то бонусы, да. Окей. Бонусера. Так. Так, так, так. Так, погоди, по-моему, если не ошибаюсь, если если не память не изменяет, где-то здесь должен быть цветочек. Как-то. Как-то же можно было там. Вот это вот а, разбить можно было, или или не здесь, или не здесь цветочек. Погоди. Ой, я чуть-чуть чуть не залез обратно в трубу. Нет, по-моему, где-то здесь цветочек должен быть. О, о, отлично Отлично, теперь у нас полный боезапас Полный боезапас Грибок, цветок и жизнь Грибок, цветок и жизнь Теперь просто как по шутанчику всех можно Загасить Отлично Так что здесь, опа, еще и звездочка Еще и супер-пупер защита у нас Ну погнали, смотри, черепашки нельзя На тебе Как-то, как так-то? Как как yes. <laughs> Бляха, вот эти вот а, пружиненные хрени, я помню. Я их помню, потому что. Нет! <laughs> Своими кончаками меня тут. Окей. Okay. Так. все все заново. все за ногу. Я помню эти. ай ай ай. Я, я, я помню, вот эти вот, а, а, как их называют, вот эти вот пружины, вот эти батуты, они как-то вот не срабатывали почему-то. Они, они, они всегда, я помню, еще на дэнди когда играл, а, они как-то не срабатывали, ну, сразу, почему-то. О, отлично. Сейчас вот получилось быстро. Сейчас получилось быстро это сделать. Так главное, в трубу не залезть. Отлично. там если я если если я как-то правильно помню надо надо на эту на на быстрый прыжок нажимать знаете да э, в этом на, на дэнде же есть быстрый прыжок там не быстрый прыжок Тихо. чебурашка нельзя чебурашка нельзя нет а Ни хера они там просто как с автоматов Нет, нет, нет А как мне? Давай беги! Отлично Стопэ Она сейчас упадет ко мне Блин, время-то тикает, время тикает Входи вот Как-то Как вот? тайминг он был я помню помню был тупой такой был очень тупой даже когда когда когда проходил на дэнде Тихо, я хочу не убил что ли? окей ладно опять заново опять заново по новой ну, будем короче это пытаться <соцентрология> Меня даже черепаха съела теперь съела черепаха я даже жизнь не успел взять короче я даже не успел да пляха чебурашки нет черепахи нет уйди обратно же она не вернется а грибок хорошо здесь по-моему ничего здесь ничего так а бонусу вот здесь во второй опасно я сейчас запрыг запрыгнул так Окей. Отлично, просто шикарно Сразу сразу же получилось А, нет, я зашел Зачем? Ладно Отлично так, Черепаху убиваем Здесь звездочки, по-моему, да? Здесь у нас звездочка Я ее в прошлый раз пропустил Все, погнали Пум Тихо, тихо Пум давай давай вот тихо О, тихо отлично У -у -у -у -у. получилось если долго я я, я, я, я, я, я я всегда говорю если долго обучится, что-нибудь получится <св> <flap> окей собираем вот это все убиваем здесь это так тысячи очков хорошо Убиваем здесь И где конец уже уровня О Это интересно уже Где конец уровня Бляха Вот вроде горочка Значит сейчас будет флажок Ага Так и разгон на выстрел И прожог 800 очков Отлично Отлично Окей так 3 и 2 это только 3 и 2 сейф стэд я даже боюсь представить что будет на финальном уровне ну на, на, на, фина, на, на финальный э, ну, будем называть короче мир это миссия да а уровень это уровень я вот боюсь представить что что ожидает на финальном уровне так отлично А здесь что Хорошо. Хорошо. С этим, с драконом-то. Так, звездочки рисковать не буду, потому что она там уже кончалась, и я лучше так застрелю. Так, аккуратно, аккуратно. Разгоняется он долго, этот, этот сантехник. Отлично. Отлично пуститься никак идем дальше тут же по-моему скрытые какие-то еще эти должны быть да нет эти кирпичики так погоди монстр монстр окей монстр так 3 и 3 сколько их там там пом, как сохраняемся. Сколько там их? Три таких или, или пять? Три и пять должно по-моему быть, да? Так монетки. Ладно, собирать я все, совершенно все не буду, потому что я же я же не задрочер. Ай ай ай! А нет! Я, я узнал что я не допрыгнул вот знал ну зачем я прыгать начал зачем я знал что я не допрыгну. бляха такой а, ай бля так хорошо так а умри вот эти вот, вот так вот так запускать опасно Опасно их так запускать потому что мой малейший какой-нибудь там а а тихо, тихо, тихо, да повыше, так, и, все равно, все равно упал, все равно упал, опасно вот так запускать, короче, черепашки вот эти вот хрени, короче, как их называют, пацаря, потому что, о, 3, 4, да, 4, потому что малейший какой-то, малейшее какое-то препятствие, и, и, и, я не сохранился же, так, ладно, пускай, Отсюда начнем, если Это грибок. Малейшие препятствия, и они вернутся, короче, резко назад. Вот. <с> Договорил, наконец. Блях, я потратил. Я уже потратил. Так, уже приближаемся. Я уже потратил, короче, этот. Нет. Фу. Так, так, так. Короче, надо под ним. Надо под ним. Он сейчас еще раз выстрелит. Давай блюй, давай блюй огнем. Хорошо. Может еще? А как-то можно! <с> короче, как-то можно было под ним пробежать. Вот. Я помню, как-то я вот э, э, раньше как-то вот пробегал, знаешь, под этим, когда был, когда, когда маленький вот этого роста, короче, без гриба. Э, я как-то пробегал вот Под... приехал опять здесь же по моему да вот этим драконом вот. Так, хорошо и эти эти отлично отлично в этот раз получилось быстро но на первом уровне мы с вами на первом уровне э -э на первом уровне застряли так прилично а, вот этот прошли со второго или с третьей попытки. Окей, сейф стед и... И, и, и... Ну, в принципе, как и в прошлый раз, где-то 11-12 минут, да, у нас получается, вот. И кому понравилось, ставим лайки, подписываемся на канал, группу ВКонтакте, подписываемся на Instagram. Комментируем с вами был Валерий. Всем пока!